Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. С вами за мной я, Серебролик. Но дошла до нас долгожданная посылочка. Привез нам курьер с города Минска. Это инкубатор бытовой НИСУШКА 63. Брали максимально уже укомплектованный, для того, чтобы меньше самим, самим учиться поворачивать, регулировать и все остальное. Потому что у нас инкубатор до этого не было. У моих родителей тоже его не было. И здесь, в ближайшем населенном пункте в соседей, тоже его не было. Поэтому взяли мы взяли цифровое табло, автоматом поворот яиц, питание дополнительно на 12 вольт и при отключении основной сети 220 и с измерением влажности. Вот такой вот российского производства город Новосибирск инкубатор. Почему он такой? По отзывам людей, которыми я пользуюсь, он был, цена и качество, самое идеальное, считается. Джинка до сих пор не знает, сколько он стоит. Секрет. Да. Это большой-большой секрет. Ну там бумаги лежат, она прочитает. Для нее это будет о -о очень. Наверное. Ну, она рассчитываю на кусу. Подходим. Ну и что же там? Все, пусто. Так видим здесь такой вот гарантийный талон, даже дали гарантийный талон, поилку для цыплят под банку, фонарик, похожий на обыкновенный, типа лоскоп, наверное, да? ну сразу видим датчик для измерения, ты конструируешь на меня, видно хорошо влажность 84% в доме триндец и 13.3, ну здесь по крайней мере в коробочке так, дальше видим инструкцию какую-то, инкубатор бытовой, несушка, руководство по эксплуатации. О, это очень важно. Это Обычно я отлаживаем. Будем изучать. Дальше. Коробочка у нас поднимается. У нас здесь внизу еще такая... Ручка. Еще книжечка. Читаются люди добрые. Провода и все остальное. Ой. Ну, сейчас будем разбираться, друзья. Все, отрезали мы. Жутик. Здесь с одной стороны поверхность гладкая, со второй стороны рифленая. Разглаживаем наши сети. И на знаете, плотники. Хорошие. Угу. Я думаю, будет более такой ну, нормально. Все, у нас получилась идеально ровная поверхность. Ложим мы сетку для поворота яиц. Здесь у нас есть такой держатель, он должен быть на стороне. Вот, угу. здесь. Так. Вот так вот. Катается? Да, катается, как есть. Угу. Так, сейчас нам здесь нужно отрезать стяжки. Вот, вот, стяжки. На коврики похожи вот эти вот. Сейчас друзья такие, ну, берите, будьте это аккуратны, можно порезаться. Ну, понимаете, русский вот... Так, достали мы такой блок для поворота яиц, одеваем мы наши болты, легко одеваются довольно, плотненько, с травмой уже неудобно работать. Так, одели, и здесь есть такие специальные отверстия, вынимаем, ставим шайбу, ставим вторую шайбу. И пальчиками без всяких там проблем наживляем. Тут не надо никаких ключей. Он плотно все стоит. За счет шайбы будет держаться. Так, друзья, вставляем сейчас решеточку. Так, нужно главное надеть вот на этот вот штифток, чтобы был поворот X. Если не оденем его, все одели, выровняли. Он в самом начале стоит. Должен доходить до самого конца. Дальше. А... Сейчас положим хоть одно яичко, чтобы посмотрим, как он крутит, не крутит. Маленькое, правда. Вот тоже домашнее, но маленькая. Экспериментальная, короче. Так, берем здесь эту верхнюю крышку. Вот здесь это влагомер, датчик. Ставим его ровненько, чтобы он стоял, чтобы он висал по самому центру. Поставили. Положили окошко какие-то отверстия пока не знаю чего потому что для чего потому что не читал инструкцию но тут пока без инструкции честно все хорошо так разматываем провода русские какая инструкция. здесь я понимаю для дополнительного аккумулятора на случай там чего-то здесь мы подсоединяем разъем для поворота и в одном положении можно тут замочек так что тут не ошибетесь действительно все, одели. Ну он лег, легкий, знаете, такой клипенький. Ну что, друзья, погнали, подключаем. Так, Юлька, подходим. Что мы видим? Температура. А тут вот. начинает двигаться наша яйка. Система запустилась впервые. Начинает осуществляться яйцо поворот. но что-то я его не вижу, что он поворачивается, конечно. Но этот работает. Ну вот, mm. что-то потихонечку. Сейчас должно дойти до конца, а потом верну. Ну, знаете, как во всех русских автомобилях. Сейчас скрипит сначала, блин, пока все дотрят. Ну, в принципе-то. Сборка заняла у меня 2 -3 минуты, 3. Здесь регулятор температуры, то есть, понимаю. Пау, вот, установили, нажимаем. или уменьшение. Установить. Все, очень все легко. Данный экземпляр сушка производства Российской Федерации. Отверстие, пока не знаю, наверное, для вентиляции. Окошко для просмотра есть. Подсветка там есть, между прочим. Покажи Юльку, что там. Светится. С моей стороны хорошо светится. Там лампочка какая-то светится. Ну ладно. Будем читать дальше инструкцию для того, чтобы как правильно заложить яйца. Приобретем дополнительно еще... А, у нас же вот ламер. В данный момент 44% влажности в помещении и 24,4 температура. Вот нужно еще включать такой. О, в руки взял уже 47. Было 44. Это будем ложить внутрь. Прочитаем инструкцию, прочитаем книжку, как правильно инкубировать яйца. Попробуем переперить. Нет, чем будем. куриные. Ну, пока хватит. Но первая партия будет из домашних яиц для того, чтобы если мы испортим, чтобы покупные не портить. Все, я думаю, обзор вам показал. Собирается он честно легко. Стоит прилично. Женка так и не разобралась, сколько он на самом деле стоит еще. Ну, она еще узнает. Пользуйтесь, друзья. Ну, а как мы будем пользоваться, мы вам всегда это покажем. Так что подписывайтесь на канал. Обзор инкубатора Несушка. Весь. Все. Всем пока. Всем счастья, здоровья, благополучия и мирного неба на канала. Всем пока, друзья.